Дальше поехали. Итак, дружба — это ценная вещь в бизнесе. Но надо еще также понять, что такое дружба с разными категориями людей. То есть дружба бывает только с равными. Если ты имеешь соратников в бизнесе, они должны быть также руководителями. Если это подчиненный, то их надо держать на дистанции. Потому что если подчиненный является твоим другом, то он является исключительным человеком, исключительным влиянием. И если эта исключительность его не, не прописывается, то тогда с ним начинают дружиться те, которые хотят действовать рычагами на руководство. И начинается политическая ситуация, которая заканчивается печально. То есть поэтому, дружба. если вы видите, что этот человек ваш соратник, дайте ему исключительное положение. Пускай он какой-то руководитель будет, пускай он будет старшим для всех. Если он для вас друг, и он равный для вас, но он не может быть старшим, он просто рабочий, Тогда он должен быть очень честным и сильным человеком, будет отшивать всех, кто к нему клеится. Но это значит, что вы на него ставите больше, как бы ему, ну, у него больше трудностей будет в вашей жизни, но в вашей деятельности. Но если вы ему дали правильное положение, тогда все нормально. Нельзя дружить с младшими. Младшие могут быть любимыми для тебя, но надо всегда их держать на дистанции, иначе они наглеют, несомненно. У меня же случаи, когда Вот это уже другой случай. Смотрите, есть подчинённые, допустим, которые талантливый в управлении. Это значит, что этого человека надо выделить. Вы увидели его, такого человека, выделите его. Показывайте ему, что он младший для вас, обязательно, иначе он никогда не сможет... Вести себя правильно рядом с вами. Он младший, но исключительный. Вы ему, показываете, вы ему предлагаете говорить первым. То есть вы показываете всем, что он тоже младший, такой же, как вы, но он исключительный человек. И когда вы его даете новое положение, дальше у него будет кризис в жизни. Потому что те люди, которые примут из коллектива его новое положение, они останутся в коллективе. А те, которые не примут его новое положение, вы должны им ставить условия. Или вы принимаете его как руководителя, или до свидания. Потому что в данном случае человек выбирает того, кто более перспективный. Если его коллектив не принимает, вы должны силой заставить их принять. Иначе тогда или он не состоится как лидер, или в коллективе будет расколбас. Война вот это идти, понимаете? Война постоянно. То есть обязательно нужно растить своих лидеров. Это другая как бы, тема, которую я пока еще не раскрыл. То есть, смотрите, то есть, итак, дружба должна быть правильной в коллективе. Есть такое понятие, как старший друг. Старший друг — это тот, кто имеет право наказывать. У него близкие отношения с друзьями, но у него есть исключительное право отодвинуть человека и наказать. Это называется старший друг. Если руководитель является старшим другом для всех, он у него очень сильная команда. Но невозможно быть старшим другом для всех. кто в коллективе будет и не друг, а просто работник. И это нормально. Это ничего страшного в этом нет. Но надо понимать разницу между старшим другом и равным другом, потому что равный может тебе сказать свое мнение и отстаивать его. Старший друг — это тот, кто дает возможность людям говорить мнение, но в исключительных случаях он ставит точку. Ио, теперь правильный ответ. Понятно, да? Старший друг сверху там всегда говорят ответ, а он правильный говорит ответ. А если Здорово. Это значит, что у вас уже бизнес развитый. То есть, если есть человек, который способен дружить с лидерами и создает такую команду лидеров, в которой он старший друг для всех, то это супер просто. Это означает, что он очень мощный человек, он мощный лидер. Потому что мощный лидер растит лидеров. Это следующий вопрос, который как бы надо понять тоже. Кто может растить лидеров? Нет. Не совсем так. Лидеров может растить тот, кто может быть старшим другом. Лидеров может растить только тот, кто может дружить с людьми. Потому что если человек просто лидер, он всегда подчиняется. он недоразвитый для того, чтобы иметь лидеров своих. Доразвитым является тот, кто дает полномочия людям и дружит с ними, как старший. Полномочия давать означает терпеть их ошибки. Кто может старшим лидером, тот, кто может терпеть ошибки людей и при этом оставаться старшим, означает терпеть и руководить. То есть он дает возможность ошибаться, но он дает советы. То есть, смотрите, разница такая. Тот, кто не может быть старшим лидером, он никогда советы не дает, он только управляет. А тот, кто старший лидер, он дружит с ними, означает, дает возможность ошибаться и иметь свое мнение. И при этом он сохраняет свое, старший лидер. Когда идет собрание, те, кто имеет свое мнение, они не унижены. Просто тот, кто имеет свое главное мнение, показывает им потом, что они были неправы. И хотя бы один раз он это сделает, он ему дает возможность действовать, как он хочет. Потом тот приходит, обкаканный, и он говорит, ну помнишь, мы с тобой говорили? Я тебе советовал так не делать. Ну сейчас ты немножко обкакался, это нормально. А если он не дает возможность обкакаться? Это значит, что он не может быть старшим лидером. Ну то есть старший лидер, он, он делегирует возможности быть лидером. А не просто директивный управляющий, он не делегирует возможности быть лидером, он боится этого. Он боится для него бизнес стоит выше людей. У того, кто старший лидер, у него люди стоят выше бизнеса, а тот, кто не может быть старшим лидером, у него бизнес стоит выше людей. И у него никто не будет расти. У него все доходить до определенной планки будут, а дальше все, до свидания. То есть ветви у бизнеса не могут развиваться. Бизнес будет находиться в сфере одного человека. Сколько у него сил есть управлять, столько будет бизнеса. Как только они сделают больше, сразу же у этого человека крыша лопнет просто. Он не сможет дальше ничего контролировать, и все начнется хаос. Поэтому, если вы хотите развивать бизнес шире, надо учиться в две стороны развивать подчиненных. Первая сторона – это самое главное этой идеологии. Потому что если у людей нет общей веры, у них не будет возможности быть вместе, потому что когда человек становится сильным и управлять может коллектив, зачем ему тебе подчиняться? Но зачем ты ему нужен? Он возьмет эту пачку, которая есть, этот тугий, и улетит вместе с ним. Рой создаст вокруг себя и ушел. И так будет всегда. Если человек сильный, как лидер, он сильный. Все, классно, он сам может управлять. Ты его таким воспитал, он крепкий, сильный. Но у вас нет общей идеологии, это значит, что он сам по себе. До свидания. Потому что для лидера всегда лучше быть независимым. Но если он верит в то, что вы делаете важное дело, у вас общее дело, у вас как бы общая вера какая-то внутренняя. И вы должны быть вместе, вам сильнее быть вместе, ему просто хочется быть с вами, потому что у него нет таких верных людей, друзей в жизни, как вы. Вы ему наставник старший, также. старший лидер это еще и наставник, вы ему помогаете в жизни, он вам очень благодарен, и у него очень мощная сила управлять, куда он побежит? Он будет просто эту силу вкладывать в вас, а вы будете ее вкладывать в него, вы ему давайте будете давать больше возможностей, больше средств на жизнь. Он будет чувствовать эту заботу. Ему зачем куда-то убегать, когда здесь такая сила. И здесь не только я рядом с ним, а много таких людей. И они все друг другу помогают. Это исключительная ситуация. Это означает, возможность роста всегда идет из первого духовное единство людей. Второе, возможность делегировать. Вот то, что я уже сказал. На втором месте стоит. Потому что ты можешь делегировать, вырастить человека. Но если у вас нет идеи общей, то он просто от тебя уйдет. Ты его вырастил, он ушел. До свидания. Все. Спасибо, Спасибо, что вырастил. Что да? Может ли руководитель если Не понял. Вот для того, чтобы человек должен быть, для того, чтобы человек был лидером, он должен очень четко сам понимать, чего он хочет, и потом четко это объяснять другим. Если он этого не может делать, он не является лидером. Прежде чем мне что-то сказать, вы должны были очень серьезно понять, что вы хотите сказать, и потом серьезно выразить свою мысль. Иначе сразу теряется уважение по отношению к вам, как лидеру. Еще раз теперь. А ли руководитель, как руководитель, если нет у него примера, если нет Супер-супер. да, Хороший вопрос. Спасибо вам большое. Это классный вопрос. Понимаете, потому что есть такое понятие «сила». На санскрите это звучит «шакти». То есть сила или шахти передается от одного человека к другому. Она не возникает внутри. Эта сила, она всегда… Приведу пример. Один... Есть такое искусство в Индии, Искусство, а, искусство жонглирования острым, как, как лезвие бритвы мечом. Ну, то есть виртуозно. Там, ловить его там по-всякому. То есть он летает в воздухе вот так вот. И один мальчик научился этому искусству у цапли. Он в шахте получил у цапли, которая как бы ловит лягушку в воздухе. Он когда этот принцип почувствовал, начал медитировать на это. И научил, научился как бы вот этим мечом управлять. И он в сердце своем цапливает и считал наставника. Он перенимал от природы как бы этот опыт. Это возможно. Но когда его один человек, это реальная история, когда его один человек спросил, у тебя есть наставник, ты вот это все делаешь, ты великолепно это делаешь, у тебя кто наставник, кто тебя научил? Он говорит, у меня нет наставника. В следующий раз он отрезал себе голову. Он потерял в шахте вот эту силу. Понимаете, о чем я говорю? То есть можно быть лидером, природным лидером, но если ты хочешь быть выдающимся человеком, то тогда надо от кого-то научиться. Если у тебя есть старший, который учит тебя бизнесу, то тогда ты от него перенимаешь силу, то есть могущество. Могущественные люди всегда от кого-то силы получают, они черпают от старших. То есть это, смотрите, есть два варианта. Или ты пользуешься своей силой, ты тоже можешь быть очень сильным. Но в исключительно тяжелых случаях эта сила может закончиться и брать ее неоткуда. Но если ты берешь силу от старшего, тогда это закон сообщающихся сосудов. Тебе стало совсем плохо. Ты обратился в своем сердце к старшему за помощью, и сила пришла опять. Понимаете, о чем я говорю? Таким старшим для меньшего был Петр I. А у Петра? Я не знаю. Вы мне Вы сами с... скажите. У меня был этот старший. Он у кого-то учился? Это не то. Он сам был силой своей, да, он сам был силой. Поэтому у него были эпилептические приступы. Потому что он перегружался иногда, и происходился срыв. Ну, то есть в идеале лучше, чтобы кто-то был. По крайней мере, у нас вот династии царей царских. То есть царь учился, сын учился у отца. Это значит, что есть сила. Вот эта передача силы как бы... По роду романовых шла, понимаете, этот род давал силы. Понимаете, то есть человек дерев в этот род свой. То есть это вот, ну вот я об этом говорю сейчас. Об этом. Да? Скажите, вот люди, наставники, это могут быть из книг, а с которыми. Книгами... Да, да, да, да, да, да, да, да. Может быть, из книг. Это называется медитация, то есть связь на тонком плане. Может быть святой человек твой наставником, который жил 500 лет назад, это все возможно, но тяжелее. Для этого надо больше усилий прилагать, когда вот здесь прям есть человек, и ты с ним советуешься, это легче. А когда ты устанавливаешь связь на тонком плане, это тоже возможно, но тяжелее. Также можно управлять и без наставника, но тогда ты пользуешься только своими возможностями. И когда они закончены, тогда закончена твоя возможность управлять. Но если у тебя есть эта сила, ты можешь к ней обратиться в трудное время, и она тебе поможет. Понятно, да? Полномочия в управлении может дать и ученый по природе, и руководитель, но не бизнесмен. Это может быть просто тот, который сам управляет, стать таким наставником, или просто священник, который благословляет тебя. Но у него должна быть сила на это, понимаете? Он должен быть не просто священником, а он должен быть главным среди священников, понимаете, он должен все равно быть лидером. Вот именно этого плана. У него должна быть сила управлять у самого, он может ее передать вам уже эту силу. Понимаете? Наш вопрос, да? Мужчина, да? Два вопроса связаны. Есть лидер? связаны ли количество клиентов, которые приходят в фирму с личными качествами лидера? Конечно. И если есть два лидера в фирме, например, один инвестор, один директор, чьи, чья сила первична на клиента? каждого своя сила в своей сфере. Каким Тот, кто старше, того силы первична. Объясняю. Вот допустим. У меня есть клиника, есть сотрудники клиники. Я могу, у меня, допустим, хороший период жизни идет, у них плохой. Это значит, что клиника не разрушится, но зарплаты будут меньше. Ну, то есть я как бы, я обеспечиваю сохранность этого проекта, моя сила. Но их настроение и поведение, оно тоже влияет на судьбу клиники, не только мое. И здесь уже ничего не сделаешь. Понимаете, каждый оказывает влияние на свою сферу в жизни. Но есть тот, кто старше, он на все вместе оказывает влияние. Если у него совсем плохой период, все разваливается. Никто не может победить ситуацию, если его карма безнадежна, тогда кто-то другой должен возглавить, и тогда не развалится. Он на себя это все берет, на свои плечи груз. Но каждый имеет карму в своей сфере. Допустим, если вы ставите в управление дядю Васю какого-то, у него карма плохая, и он в своей сфере вам все разваливает. Но если вы другого человека там ставите, тогда он вам все восстанавливает, у него другая судьба. Это зависит от вашей степени молитвы. Если вы чистый человек, если вы духовной практикой занимаетесь, молитва есть, сердце вам подскажет. Это невозможно психологическими способами определить. Но всегда это определяется с помощью того, что вы даете человеку полномочия на время. Всегда нужно... Кто меня спросил, где человек? Я вас не вижу. Хоть встаньте как-то, чтобы я с вами общался. А то вы у меня скрытая. Ну, садитесь сюда, как мы вас с вами видели, Давайте человеку время. Но ничего не обещайте, не гарантируйте, ведите себя крайне сдержанно и подальше от него все это время. Полгодика нормально, чтобы определить, пойдет у человека или нет. Но вот если вы возьмете человека, который за полгодика так обнаглеет, что он связи установит и политика не будет давать вам его выгнать, то это ваша беда. Вот таких не надо брать, то есть не надо чужих людей брать в себе команду, надо брать своих. Но есть слабые, есть сильные, поэтому надо подальше. Здесь, наверное, не да женщины, потому что не всегда женщина с внутренним чертом, несмотря на то, что вы очень много полномочий люди внутреннюю, внутреннему, скажем так, женщину, да? Не всегда женщина полномочна разглядеть соратники, так же это мужчина. Пользуйтесь теми, кто может. Вот я такой же человек. Женщина и мужчина здесь не имеют значения. Я по сердцу очень добрый человек. Если кто-то хочет мне работать, он верит. Я не знаю, он сможет или нет. Но мне хочется взять. Но у меня есть один человечек, который решает, брать или нет. Он решает, не я. И он говорит, не возьмем. Вам повезло, у человечек. Нет, не повезло. Я его нашел. Давайте искать таких человечков. Смотрите, в бизнесе важно. Каждый имеет свою силу, мало кто может во всем быть силен. И как-то когда человек в бизнесе сильный, когда он знает свое слабое место в бизнесе и берет себе из того, кто имеет силу в этом направлении. Все, это означает уже сотрудничество. Но оно возможно, если есть общая идея. Сначала идет вера или идея, а потом уже близкие отношения. Если вы просто на работу взяли человек, который вам будет помогать, он видит, что вы беспомощны в какой-то области. И дальше что будет? Он будет использовать эту ситуацию для того, чтобы с вами делать политику в свою пользу. И это бывает всегда только так, потому что человек не может быть сильнее своих слабостей. Каждый человек хочет власти, каждый лидер хочет власти. Если нет общей какой-то идеологии, нет идеологической позиции общей, а еще лучше, если общий наставник есть. Тогда вообще супер, просто если разногласия, пошли выдеть наставника, он все решает. Вообще нет проблем. Это вообще идеально, конечно. Сделать. Да. Я просто, почему идеальные ситуации вам даю, чтобы вы к ним стремились. Ну просто, допустим, нет у вас такой идеальной ситуации, просто человека себе берете помощника, знаете, что не надо полностью доверять. Если он увидит, что вы не можете без него справиться, дальше начнется манипуляция, обязательно. А что я ему не доверяю, Вот знаете, есть два вида недоверия. Один вид означает страх, а другой разум. Если вы боитесь его и не доверяете, будет хуже. А если вы не доверяете, потому что вы разумный человек, это нормально. Но если тем не менее этого человека оскорбляет не доверием, это значит страх. Он, не, он может анализировать. Это значит страх. Или он пытается уже манипулировать вами. Может, и так да. это, же тоже не это всегда так бывает, если нет идеологической позиции общей. Поэтому, когда нет идеологии общей, бизнес не может быть устойчивым. Он всегда плавает. Вот. Она не создается, она создается с помощью изучения. Диалоги — это вера, понимаете, ваша вера. Просто смотрите, у вас, допустим, смотрите, смотрите, допустим, вы православные, вы верите в Бога, у вас есть наставник, вы берете людей на работу, не значит, что они все должны быть православными, но вы должны на них спустить ваши нравственные принципы. Если человек не имеет веры, он верит в нравственные принципы, он верит в правду, понимаете? Это правда – это второй уровень после веры. Следующий уровень – это правда или нравственная культура. И вы должны людям установить эти принципы нравственной культуры, и тогда они будут вас верить уже, как человека, представителя этих принципов, носителя этих принципов. А те, кто поразумнее, они должны все-таки быть в вашей вере. Как минимум уважать вашу веру и верить, что это правильно. Это тоже хорошо, но кто-то должен быть старшим для всех. Иначе ему наставник скажет, ты плохой. И ему все равно будет. Установите законы нравственных принципов в коллективе. И первым законом должен быть закон о том, что все веры хорошие. Если человек не согласен с этим до доседанием, если у вас деятельность связана с верующими людьми, тогда этот принцип должен быть главным. Выделили какие-то периоды. Если наоборот, например, у руководителя плохой период, а у команды хороший период, то он выживет, и все-таки у руководителя там плохой выживет так же, как выживет а, м, этот вот Здесь конь, конь. мусанг дикий конь да когда у руководителя плохой период то а команда сильная то он скачет команда скачет куда не знает дикий конь такой мисс как бы туда побежали там чуть заработали туда руководитель пробует, нету того кто управляет конем понимаете Просто коль скачет, он сильный, мозгов нет, густанка. Тык-тык-тык-тык. Дерево-то немножко удаляться будет, да, коль, но выживет. Коль сильный, выживет. Но если совсем мозгов нет, тогда он уже не в дерево ударится, а с обрыва слетит. Так, движемся вперед. Скажите, пожалуйста, как понять, припитива хорошая, а у тебя плохой или наоборот? Кому какой период? Какой? Если у кого плохой период, того и не любят. А, то есть, кого не любят, у того Да. Если вас не любят в коллективе, значит, у вас начался плохой. А если у коллектива плохой, то вы в коллектив не любите. У вас бывает такое? Конечно. 30 минут у нас осталось. Все, у вас много вопросов. Движемся дальше. Я не успею тему раскрыть. Вы меня будете ругать. потом, скажете, скажете, что люди, знаешь, много болтает. как воспитание кадров. Несколько принципов. Первый принцип — личный пример. Личный пример лидера. Лидер не должен много говорить. Руководитель не должен много говорить. Каждое слово руководитель это закон. Руководитель — это тот, кто говорит законами, а не болтает. А лидер должен иногда... Просто молчать день-два, чтобы копить эту силу в себе. Нужно просто аскезу мало надержать, молчание. Это очень ценная аскеза, потому что когда руководитель способен молчать, его все уважают. Руководитель говорит один раз, как есть, такой вот, два раза. Да, один раз слов, другой покрылся крышке Ну то есть руководитель должен говорить один раз всего. Не должен много говорить одно и то же. Но должна быть сила слова, это очень важно, это называется личные примеры. Как копит сила слова, это главное проявление личного примера. Потому что человек, когда эмоционально слабый перед подчиненным, его никто не уважает. Эмоции через слова вытекают. Если ты молчишь, у тебя много эмоций, то никто не замечает. Может быть и заметили, но не придали сильно большого значения. Слова вырвались, уже назад не вернешь. Кротикам нужно учиться держать закрытым руководителем. Надо быть спокойным и сдержанным. Особенно, когда идет собрание лидеров. Должен вообще больше молчать и слушать. Если он скажет, я подумаю, потом будем решать, это еще лучше. Не сегодня принимать решение, а завтра, допустим. Он подумал, все обдумал, и потом объяснил, как правильно всем. Если он уже знает. И все такие, слава богу. Это от молчания. Молчание — это сила. Почему руководитель молчит? молчать не может? Потому что путает личные отношения с деловыми. Он на личность чего воспринимает. Если кто-то эмоционально начинает высказывать, он сразу начинает обижаться от этого. Значит, он не может быть лидером. Лидер не обращает внимания на эмоции. Он смотрит, слушает человека и не реагирует на его эмоции вообще. Помните, мы говорили, сильный человек не реагирует на эмоции женщины. Если он не может может не реагировать на эмоции жены, тогда ему легко уже не реагировать на эмоции подчиненных. И вообще нет проблем этим. Он стал сильным. Так личный пример однозначно также означает не заводить любовниц в фирме. Любовником для женщин. Пример заканчивается на этом лично. Все, до свидания. Если ты близкие отношения с кем-то там переклятки начал строить, то деловые отношения заканчиваются во всем коллективе. Весь коллектив будет строить с тобой переглядки. Ты как бы начал с кем-то сюсю, кто заметил это, он тебя уже дальше как старшего не воспринимает. Он тоже улыбается, ходит, все, все начинают улыбаться. ходить. Деловые отношения заканчиваются, улыбочки начинаются в коллективе. Все. Потому что подчиненным это выгодно, и они будут всегда... Слабое место нашли в руководителей и заняли эту позицию. Сразу же. Все. Это, естественно, подсознательно происходит. И почему? Слабое место нашли, заняли. Все. Пьяненьким показался перед подчиненными. Слабое место. Все. Значит, они будут тоже пьяненькими перед тобой показать. Или еще как-то будут это использовать. Это все подсознательно происходит манипуляции руководителем всегда возникает через слабое звено. Если у него есть какая-то слабость перед людьми, там и пойдет влияние через эту слабость. Эмоции показал, обиделся на кого-то, значит, я все будут обижать потом. Ну, то есть они будут манипулировать тобой через слабость. Поэтому руководителем не должно быть слабости никаких. Он должен быть сильной личность. Личный пример, понятно? Тема ясна. Личный пример означает недости... Недости... недостигаемость, человек должен быть сильнее других, и поэтому все подчиняются. Или ты подчиняешь силой людей себе, орешь на них, кричишь, там, и это означает подчинение временное. Пока ты кричишь, злишься на него, он подчинен, как ты не злишься, он обдаглел. Это означает, что у тебя нет личного примера, ты не можешь понять, как управлять людьми. Управление означает, ты сильнее, они тебя уважают за это. Ты сильнее, поэтому уважаемый. Все. Сила человека — это его личный пример, его поведение. Поведение правильное уважает, поведение неправильное – манипулирует. Ясная система? И тем, кому манипулируют, ему приходится ругаться и угрожать для того, чтобы управлять. А тот, кто правильно себя ведет, ему не надо напрягаться в управлении людьми, потому что они понимают его слова. Он сказал, они поняли. Еще люди понимают слова, когда слова на ветер не выбрасываются. Например, человек говорит, я тебя уволю и не уволил. Это означает, что все, до свидания, управление. Нельзя говорить, я тебя уволю. Сказал, надо увольнять. Слова должны быть сильными и сдержанными. И это слова это его закон. Закон. Слова и закон это одно и то же. Представьте, что вам слово сказали, вас на пять лет сажают. Вот так надо в коллективе провести с ученым. Близкое общение. Даже с соратниками, которые управляют коллективом, не надо близко общаться при остальных людях. Это передается сразу сознанием. Близкое общение должно быть отдельно. Заперлись, поговорили, обсудили все, начали дальше управлять. Никто не должен слышать, как вы близко общаетесь друг с другом из подчиненных. Как только они это услышали, расслабились. Начали тоже с вами близко общаться. Никто не должен из подчиненных сидеть во время этого, этой беседы. Если вы секретаря делаете... Во время этой беседы секретарь должен быть тоже старшим, он тоже должен быть уполномоченной личностью. Иначе он будет вести себя как уполномоченная личность. Если он слышит ваши близкие разговоры друг с другом, начнет эти манипулировать. Немедленно. В следующий момент важный в воспитании кадров. То есть личный пример воспитывает однозначно, сразу все подчиняются. Дружеское общение хорошо иметь также с подчиненными. Всегда, когда подчиненный в беде, вот когда подчинен плохо стало, это время установить с ним отношения. Он в беде, у него заболел ребенок, у него беда, там кто-то умер, ему надо срочно поехать по куда-то, потому что там беда, а нельзя, потому что отпуск не дают. Руководитель не должен сам решать, он должен пригласить его и послушать. А потом должен собрать коллектив и сказать, у нас у человека беда, давайте его отпустим. Если коллектив отпускает, тогда к руководителю никто не подойдет. Отпустите меня тоже, его же отпустили. Он говорит, коллектив отпустил. Это не для чего? Если закон нарушает, закон. Отдыхаем только в отпуск. Как сделать так, чтобы никто не сплетничал? Коллектив отпустил. И кому будет благодарен этот человек? которого беда, тебе будет благодарен. Не коллективу, а тебе он будет благодарен. Потому что ты заставил коллектив отпустить. <свят> Понимаете? И когда он тебе благодарен, называется близкие отношения. Он всю жизнь будет думать о тебе, как о хорошем человеке уже. Все. То есть в беде, когда кто-то человеку помогает, Наоборот, когда в беде кто-то не помог, всю жизнь плохой. Ничего не изменишь. Хоть ты как ему говоришь, что ты хороший, он не будет в это верить. Если ты помог в беде человек, всю жизнь хороший. Никак это тоже не изменишь уже. Все. Это априори. То есть устанавливается другая связь. Когда человек в беду помогает, попадает, у него меняется отношение с людьми сразу. Кто-то становится всегда хорошим, а кто-то всегда плохим. плохим. Поэтому руководитель должен знать, у кого беда. Он должен всех оповестить, что если кому-то что-то не то, сразу мне об этом немедленно сообщать. Потому что это супер способ влиять на коллектив. Это самый хороший способ решать все ситуации в коллективе. Потому что если в цеху есть один человек, которому беду помогли, он не, не, не, не, ну как бы не, не даст а сплетничать о начальнике в этом месте. Он будет защищать всегда его. Это будет подсознательная функция. Там, или, там, например, вот это вот это и есть близкое общение с подчиненным. Неправильно поставлено близкое общение. Если вы близок для всех, вас будут обманывать. Вот Представьте, руководитель очень серьезный, очень строгий. Его пришел, подчиненный пришел его обмануть. Но ну Чья проблема? Чья проблема? Главного лидера этого коллектива самое, Вот это его проблема. И вы ее не решите. Это проблема только одной личности, которая устанавливает отношения в коллективе. Свой примерно у нас, как там, у нас это не Но мы... Вы, Сали, нас сможете обмануть прийти? А что ты имел в виду? А? а что ты имел в виду бери, говорит этот, сказал усатый таракан. Анекдот такой. Сказал, Жуков сказал усатый таракан. Жуков позвал, говорит, ты когда сказал усатый таракан? Ты кого имел в виду? Он говорит, конечно, Гитлер. Он на берег смотрит. А ты кого имел в виду? Когда его позвал Я ответил на ваш вопрос. Все, тут нечего дальше говорить. Это просто то, как устанавливает главный лидер отношения. Подчиненные должны бояться старшего? Бояться, понимаете? Бояться, потому что он строгим должен быть. Строгим и добрым одновременно. Это признак любви. Когда человек строгим может быть и добрым. Строгий, кто такой руководитель? Санскритское слово руководителя переводится кшатри. Слово корень кшат означает наказание. Кшат означает наказание, а не защита. Вот. То есть другими словами, с санскрита переводится руководитель, у нас руками водили. Это правильно тоже. Руководитель означает расставляет, расстановщик. Но самая главная функция руководителя это кшат, наказыватель. Переводится наказыватель. Если человек не может быть наказывателем, он не руководитель. Потому что естественно свойства человека подчиняться тому, кому, кому страшно не подчиняться. Смотрите, есть разные проявления сознания человека. Самое естественное проявление – это страх. То есть страх всегда должен быть у подчиненных по отношению к старшему. Если подчиненные перестали бояться старшего, обнаглели немедленно. Обнаглели. А? Что? Лидеры не должны бояться вас, это другое, понимаете, есть люди разумные, слушайте меня. есть люди разумные, их воспитывать надо с помощью общения и веры. А есть люди подчиненные, неразумные, которые должны бояться. Вот в этом разница между воспитанием лидеров и воспитанием подчиненных. Это хороший вопрос, но надо четко эту разницу понимать. Почему люди лидеры? Потому что они разумные. И с ними надо по-другому себя вести. А есть неразумные люди, которые тоже могут послушаться ваших слов и принять их, но они больше находятся на инстинктах, неразумные люди, поэтому они, если не боятся, то коллективное сознание идет в сторону обновлеть. Поэтому всегда лидер должен быть таким, чтобы чуть-чуть боялись. Не сильно боялись, а чуть-чуть. Но если они чуть-чуть не боятся, это уже другая ситуация в коллективе. Это означает, что будет тяжело. То есть почему руководитель с ума сходит, он бегает туда-сюда, потому что его чуть-чуть не боятся. А почему его чуть-чуть не боятся? Потому что нет корня Кшат. Кшат означает наказывать. Накажи кого-нибудь, сразу все остальные успокоятся. Если руководитель в принципе считает, что никого не надо наказывать, тогда на пенсию. Ни в коем случае нельзя управлять коллективом. Сейчас Надо понять сердце в своем молитве как-то понять, что строгость – это высшее проявление любви. Когда человека наказываешь, он быстрее меняется гораздо в тысячу раз, чем если его поощряешь. Если ты любишь человека по-настоящему, надо наказать обязательно. Когда жена по-настоящему любит мужа, она его будет с ним себя иногда вести себя очень строго. Это признак проявления настоящей любви. Меня как-то на таком семинаре спросили, знаете, у меня такая ситуация, что... Я не могу наказывать людей, потому что считаю, что это не является любовью к ним. И второй вопрос. А как наказывать, сохраняя любовь, чтобы не было злого потом после этого? И ответ такой. Если у человека больше любви по отношению к другим людям, то он имеет право их наказывать. А если у него меньше любви, то он этого права не имеет. Когда руководитель наказывает, он не реагирует на злобу подчиненных. Он вот сохраняет подчиненным то же самое отношение, которое было до этого. И это называется любовь. Иногда наказание идет из страха. И, по сути, это значит, вы уже... Оно для для... Я понял ваш вопрос, вы потеряли себя. Помолитесь сначала, а потом наказывайте. Сначала верните себя назад, почувствуйте, что вы не боитесь этого человека, он ничего вам плохого сделать не может, а потом его накажите, и он сам увидит, что он ничего плохого сделать не может. Сначала надо победить ситуацию на тонком плане, потом побеждать на грубом. Шашкой надо махать до сражения. У нас скоро лекция должна заканчивать, потому что тут пропускная система, у нас 9 минут осталось. Мы вообще не разобрали духовной жизнь, это будет следующая тема нашей беседы. Душевная, духовная жизнь лидера. Я сейчас посмотрю. Баланс между... А, вот, самое главное. Передача духовного знания и посещение духовных программ святых мест. Смотрите, очень важно. Воспитывать подчиненных в том плане, что надо обязательно с ними куда-то ездить или что-то им показывать духовное. Не просто планерки и с ними проводят артистонный момент такой, который мало кто понимает. Надо с подчиненными не просто планерки проводить, направленные просто на менеджмент, а надо им показывать какие-то, давать им духовное развитие. И в этом духовном развитии вы увидите, кто останется с вами, а кто от вас уйдет. Если вы какое-то показываете, какое-то духовное мероприятие, что-то собрали просто о чем-то духовном, да, кто-то они обязательно вы, допустим, если у вас светские отношения установились, они вас могут начать презирать за то, что вы духовные вещи показываете. Но если кто-то другой пришел и рассказал что-то, как просто давайте послушаем этого человека, и вы тут нейтральную позицию занимаете, смотрите на ваших подчиненных. Если подчиненные реагируют на духовное, они пытаются в этом направлении двигаться, эти люди останутся с вами. Те, кто не реагирует, они все циники, они от вас уйдут когда-нибудь. И вы можете увидеть, кого развивать, кого не развивать. Допустим, человек лидер. Надо посмотреть, как он реагирует на духовные вопросы. Если он реагирует хорошо, значит, у него разум очень высокий. А если плохо, значит, у него разум только просто практический. Он не способен уже ценности более высокие в психику впитывать. Его не надо дальше развивать. Этот человек просто разовьется и бросит вас, и все. Это работает на 100%. Поэтому духовные беседы очень важны, они разделяют коллектив, смотрите, кто есть кто. И потом тот, кто сильно реагирует, можно с ними, допустим, поехать вообще по святым местам вместе, просто тур сделать. Там тоже надо сохранять эти отношения старший-младший, но эти люди для вас будут помощниками, они реально вам будут потом помогать в жизни. Они, когда вы почувствуете вместе, вот этот вот как соратники духовный вкус, вот этот почувствуете вместе, он сохранится надолго потом в коллективе. Они будут для вас очень ценными сотрудниками, эти люди. Это очень важно знать. У меня была такая ситуация, что меня пригласили как, как на нравственную тему в коллектив один. Я так было время, я ездил по коллективам, так изучал эту тему. Когда начал говорить, то руководитель был в шоке. Знаете от чего? Потому что те люди, которые которым он доверял, менеджеры, руководители серьезные. Когда они начали меня слушать, кто-то из них так начал «А -а -а -а -а -а Их всех начал крючить. Кого-то в хорошую сторону. Они такие, ну то есть он увидел, что люди все поменялись. То есть до этого они просто работали. А тут одних начал крючить, они не хотят это слушать. Слушать о совести, там, о честности, об отношениях. А другие как бы сразу раз и включились. И он говорит, я не ожидал такой реакции вообще. То есть я людей увидел по-новому. Понимаете, о чем я говорю? Потому что когда включается совесть, тогда выключается бизнес. Люди начинают показывать свой интеллект. Более высокая возможность, более высокую возможность своей жизни. Потому что более интеллектуальные люди ⁇ это те, которые способны себя менять с помощью совести, энергии совести. Поэтому дравственные, духовные темы ⁇ это хороший способ развивать коллектив и понимать, кто может развиваться, а кто нет. Если вы это не включали, этот способ никогда вы людей не узнаете до конца. И когда наступит ситуация, вы потом увидите результат. Баланс между квалифицированными и верными помощниками. Для того, чтобы понять, кого брать на работу, надо брать квалифицированных, стараться. Но верный или неверный человек это проверяется первый испытательный срок. Второе, мы должны договариваться на берегу и растить веру в людей. То есть на берегу надо договариваться, у нас будут нравственные беседы в коллективе. Если он согласен, берем, не согласен, до свидания. На берегу договорились, что у нас, вот ты руководителем будешь, но у нас есть еще и нравственное развитие в коллективе, не только бизнес. Он согласен, мне нравится. Все, испытательный срок пошел. Смотрите на человека. Если человек туповат в отношениях, но все делает хорошо, нужно его уводить. Отношения указывают на развитость личности. Личность стоит выше, чем квалификация, потому что есть разные уровни разума. Разум, связан с личностными отношениями, более высокую природу имеет, чем разум просто квалифицированного человека. Потому что квалифицированный человек ⁇ это более низкий, материалистичный разум, который реально очень циничен по природе. На таких людей рассчитывать очень сложно. И смотрите, еще хуже. Если человек циник по природе, ему не нужно ничего духовного и нравственного, а он супер просто выполняет свои обязанности, то это еще хуже. Знаете почему? Потому что этот человек добьется превосходства в отношениях с вами. Вы будете ему очень сильно доверять, он будет очень сильным специалистом, а потом он вам создаст проблемы. Потому что это превосходство он начнет обязательно использовать. Сто процентов. И поэтому такие люди еще опаснее, которые хорошие специалисты, но у них правственная сила слаба. Таких людей тоже много достаточно. И надо изучать этих людей, видеть и не давать им продвижение. Иначе они на такое устроят веселое в жизни, что мама дорогая будет. И никогда это не меняется. Не надо думать, что он вот сейчас такой, а потом оп, и стал другим. Такого не бывает. Природа разума человека меняется очень медленно. Если человек ведет себя сейчас так, он и дальше будет так же себя, а еще хуже будет себя вести. Когда власть человек получает полномочия, он еще хуже себя ведет, а не лучше в этом случае. Итак, если вы увидели, что человек очень квалифицированный, но ценит, ему даже испытательного срока не надо давать. До свидания. Просто до свидания. Нет, не должно быть в команде чужих людей. У нас должна лекция полдесятого закончиться. Причина. Здесь сейчас новогодний режим такой, против террористический. Ну, то есть, все очень жестко. То есть, ну, как бы, вы знаете, на входе там проверки всякие. Не просто тогда здание не войдешь. Поэтому вот так вот. Есть еще какие-то вопросы? Осталось всего пару минут. Да, ваш вопрос. Есть наклонности, смотри, хороший вопрос, есть наклонности, если у человека правильная наклонность, не надо беспокоиться, его разум будет усиливаться и развиваться, понимаете, если у человека нет разных наклонностей, он просто этого не хочет, нет никаких сроков изменения, это невозможно, человеку нужно сильное горе получить в жизни, чтобы его пробило, здесь сроки не работают, здесь работает только жизненная ситуация, которая может человека изменить. Если человек не настроен развиваться духовно или нравственно, не надо на него рассчитывать, просто не надо. Здесь сроки не работают. Работает только его желание. Если у него есть такое желание, значит, у него туда дорожка есть. Если желания нет, там все уже поросло мохом. А да? удается именно я же ответил на этот вопрос. Если все приходят и уходят, значит, что у вас нет идеологической работы с коллективом. Почему в Советском Союзе был политруб Клочков, был, был Фурманов и был Чапай? Потому что есть два способа работы с коллективом. Один способ это приказывать, командовать, управлять, а другой это идеологическая работа. Мы сейчас забыли про эту идеологическую работу, и мы думаем, почему же у нас тут, чуть, чуть кадры? А потому что нет правильного управления. Есть идеолог коллективе, а есть это, просто управляющий. Но я не очень люблю вот, руководить, там, наказывать и все такое. Блин, здесь исполнительный директор, который... Вот замечательно, супер! Нормально вообще? Супер, супер! Этот исполнительный директор любит вашу идеологию? Да. Все. У вас идеальная ситуация для развития бизнеса. Геология. Сейчас, что Я вам очень благодарю вас. А насколько благоприятно, если подчиненный посоветовать по каким-то своим личным вопросам. Супер, супер. Советуйте. Очень спокойно, сдержанно, не сильно сюсюкайтесь. Но если они советуются с вами с целью использовать вашу доброту, вот тогда этому человеку надо сказать стенку и надолго. Надо его немедленно наказать стеночку и надолго. Понимаете, если он манипулирует вашей добротой, то жесткий стиль очень. И то, что вы в наказке, просто нет этого человека для вас, близких отношений. Нет. Чтобы он это понял, что с вами нельзя шутить. Вы старший, да? Угу. Пожалуйста, два слова. Духовная духовной жизни лидера. Понимаете, духовность, да. Лидер должен иметь духовную жизнь. Понимаете, лидер это старший, а старший всегда более зрелый человек. И духовная жизнь начинается с поиска веры, потому что сначала должна быть найтись вера, потом находится наставник. Некоторые люди ищут наставника без веры, это глупость. Потому что люди, которые не имеют веры, они не могут быть и наставниками. Наставник должен иметь своего наставника, тот своего, и так далее. Это означает вера. Вера означает социум людей, которые научно изучают, что такое духовное знание, то есть что такое религиозная культура. Это научное изучение знаний духовных, А если практическое изучение, не научное. Лидер не должен туда идти. Он должен научно изучать духовное знание. У него какой-то традиции духовной. Должен быть наставник. Потому что когда человек находится в традиции, его больше уважают, чем если он просто непонятно где плавает. И говорит, что он духовный. Вот Первое. Сначала изучаем какую веру. Лучше веру, которая принята социумом как основная. Это очень помогает в управлении коллективом, потому что люди должны понимать, как ты веришь. Это важно, чтобы вера была ближе к традиции для тех, кто управляет серьезно коллективом. И серьезно развивается в социуме также. Угу. Вот, дальше следующее правило. Наставника нашли, надо практику духовную совершать. То есть нужно себе какое-то время в течение дня делать практику. Мы на следующей лекции об этом серьезно. Он говорит, потому что у меня есть опыт, как с помощью молитвы, с помощью настроя внутреннего побеждается. Вообще ситуации в жизни разные. Можно реально все ситуации побеждать на тонком плане. То есть на невидимом плане побеждается ситуация, а потом она побеждается уже на грубом легко. Понимаете, то есть руководитель, даже прежде чем наказывать, он должен быть сильнее того, кого наказывать. Потому что если он боится его наказать, боится его гнева, там, это значит, что у него нет молитвы в жизни. Когда руководитель молится и на тонком плане побеждает человека, потом ему несложно его наказать. Потому что тонкий план нас связывает всех друг с другом. Человек должен быть побежден сначала вашей волей, а потом... С помощью слов уже и действий. И тогда он не может сопротивляться, он подчиняется. Но если у него более сильнее, тогда вы его наказываете, он вас потом мучит Понимаю? А когда у вас будет такой снижение? Когда? Когда вы хотите? Я, я, ну, я, я, я не знаю точно, я пока не планирую. Я не такой организованный, как вы. Я не руководитель по природе. У меня... Не думаю, что где-то может быть. У меня раз в месяц в Москве проходят лекции. Если я задерживаюсь на второй день, тогда бизнес-семинар. <звы> Вы хотите, чтобы быстрее это было, да? да? Я учту ваше желание. Кому такая лекция нужна? Хорошо. Вы все придете, то скоро тогда мы это сделаем. Эта тема для меня проще, потому что я там постоянно плаваю. То есть не, я этим занимаюсь серьезно и знаю, как это делать. Да? Может? Ну, давайте, потому что уже, в принципе, мы да, должны заканчивать. А вот если, если такая ситуация, что нет возможности у руководителя взять паузу на то, чтобы обдумать наказание для подчиненного, нужно принять решение вот в тот же момент. А как определить вот, наказание, на адекватную проступку и насколько сюда подмешивается, например, какой-то национальный дискомфорт, вызываемый поведением или чем-то еще? еще есть, какая вот, проект, может, ничего, Первое, что хочу вам сказать, если есть малейшая возможность, то надо таких ситуаций, чтобы было как можно меньше что вы должны необдуманно принимать наказывающее решение. Это для вас опасная ситуация, а не для него. Это вы можете дискредитировать себя. Но такие ситуации иногда бывают. И в таких ситуациях работает то, что уже было. Если вы уже помолились сегодня утром, то вы сможете с помощью своей внутренней силы, которая мобилиз, мобилизуется в этот момент, принять правильное решение. Но есть и вещи, которые точно показывают на то, что вы проиграете. И эта вещь очень простая, запомните. Когда вы вышли из равновесия очень сильно и унижены своим гневом перед подчиненными, и вы хотите наказать человека в это время, это значит, точно этого делать не надо. Но если вы чувствуете себя очень сильно и надо немедленно принять наказывающее решение, у вас в сердце чувство силы и спокойствия, тогда все нормально. Вот там вот все показывает, если там сломалось, если вы чувствуете себя слабо, вы плаваете, лучше быть униженным, чем сделать неправильный поступок. Лучше прости, извинитесь перед всеми и уйдите. Они все равно вас не будут считать плохим в этом случае. Но если вы в гневе приняли решение, как Иван Грозный убивает своего сына, да? Картину все видели, это уже означает дискредитацию. Я думаю, что все, что я говорил, вы все знаете. Но мы с вами собрались для того, чтобы это напомнить. Когда мы обсуждаем то, что мы уже знаем, то, что понятно, это структурируется в голове, и это становится сильным уже. То есть, когда мы движемся в известном направлении и обсуждаем его еще раз, то это становится сильным, и, и возможность руководствоваться этим увеличивается, потому что это превращается не просто знание, а веру. То есть руководитель должен иметь знания на уровне веры, чтобы он руководил людьми. Он не должен иметь просто теорию, поэтому руководитель должен повышать свою квалификацию во всех направлениях. Не только в направлении а, тайм-менеджмента, там еще чего-то, а также вот в таких направлениях, которые связаны с психологией отношений и нравственностью отношений и так далее. Это мое мнение. Поэтому я провожу эти вот занятия. Не рад всех вас увидеть. Вам Я надеюсь, что у нас с вами останутся добрые чувства друг друга после этого семинара. Никто на меня не обиделся и подумал, что плохо. плохое. Спасибо вам большое. Спасибо.